Часто говорят, что в старину люди жили не так, как сейчас, и здоровье у них было богатырское. Секрет в том, что кушали они натуральную пищу, дышали свежим воздухом, а жили не в бетонных коробках среди асфальта. С малых лет они знали, как прожить свой век в согласии с природой и друг с другом. И тот, кто владел этими знаниями, был здоровым и счастливым. Наш современник Федор Николаевич Волков постиг эти азы волей случая и вот уже более 30 лет учит людей беречь свое здоровье с помощью природных сил. Его авторская методика так и называется «Здоровье на четырех китах». Первый кит – это позитивное мышление, без него никуда. Не дай Бог жить с таким человеком, у которого все плохо, все не так, все вовли, никому верить нельзя. Ну, у него тараканы в голове, как ты ему поможешь? То есть ему надо помочь, уйти от страха, чувства обиды и так далее. Второй кит – это движение. Здесь со мной все согласны, что движение – это жизнь, да? И продолжают сидеть. Третий кит – это питание. Диет много, способов много, на любом канале передачи, одни, одни другим противоречит у человека каша в голове, да, как? Я за рациональное питание. И четвертый кит – это очищение организма. Мы не применяем клизмы, я за травы. Травы подобраны индивидуально по группе крови, пожалуйста, это мои патенты на изобретение, и в течение 30 лет это мы используем. Уникальность метода заключается в том, что человек на 6 дней погружается в атмосферу оторванности от цивилизации. Тишина уральских гор, свежий воздух, правильное питание и нормированные физические нагрузки оказывают на организм воздействие, которое можно сравнить с клиническими методами лечения. Именно поэтому метод Волкова подходит как пятилетним, так и 80-летним или даже перенесшим инсульт. То, что вы сейчас наблюдаете, я называю спортзал сумочки. Мало места, мало времени. Три-пять минут всего надо. Для любого возраста, с любыми отклонениями в работе суставов, сосудов, сердца и так далее. Пожалуйста, потому что человек лежит. Нет осевой нагрузки на позвоночник. Федор Николаевич уверен, что такими народными методами можно избавиться от любой проблемы. Главное – задействовать каждый орган, заставить его работать и самовосстанавливаться. И даже привычный массаж в его центре – не просто расслабляющая и приятная процедура. Задача массажиста в первую очередь не просто провести массаж, а выявить причину боли. Почему здесь болит? Соответственно, исходя из этого, выбирается комплекс техник массажных. Это и рефлекторный сегментарный массаж, это и висцеральный массаж внутренних органов брюшной полости, это и триггерный массаж. Триггер переводится как пусковой механизм патологии этой и пиры после изометрической релаксации, то есть убирается весь комплекс техник для того, чтобы устранить ту боль, из-за которой человек, скажем так, не может поднять руку или у него ограничена подвижность. Мышцы наши имеют свойство спазмироваться, их нужно размять, снять напряжение, улучшить кровоснабжение в том участке, где у нас болит, соответственно, навести порядок, по-русски говоря. Какой русский не любит баню. Жаркий пар любой недуг исцелит. Баня-мать вторая. Кости распарит, тело поправит. Который день паришься, тот день не старишься. Народный рецепт исцеления души и тела идет из старинных веков. Так же, как молодильный чан, в котором запариваются полезные травы. Расслабляющие, восстанавливающие и омолаживающие. Ой, классно, жить хочется. Классно, на самом деле. Даже ну, не описать, это надо вам самим побывать здесь. Травой, да? да Самое главное, да? это травы. Да? Молодец, вода. вода. Вода да. какая-то. Да нам сказали, что нас дома не узнают Так ой, <с <с вообще. Хорошо. Даже замечательно. да. Люди, которые учатся жить в таком ритме и по правилам природы, реже жалуются на здоровье. У них снижен риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, бессонницы и повышенного артериального давления. Все, что они делают, во благо и для здоровья. А учит их этому Федор Николаевич Волков. Практически можно помочь любому человеку. Любому. Не важно мне, сколько вам лет. Не важно, какие у вас проблемы. Самое главное для меня. Ты хочешь быть здоровым? Да? Становись рядом. Начинаем. Начинаем. Вот с сегодняшнего дня. Начинаем. Ничего сложного нет. Остается только добавить, что Федор Николаевич не отрицает классическую медицину. Хорошо ли вам делиться?